Русский язык, понятен, я отказываюсь от Я это на камеру. Еще раз. Ты больной. Это еще раз, и еще раз, и еще раз. Кто? Голова болит от вас. Да? Да. Выпити таблеточку. Орать? Ты, ты... ты что, совсем что ли охренела, а? Не надо мне снимать, понятно? Снимает девочек на трассе, а я фиксирую. Ты что, тут всех снял? Или ты девочка на трассе? Девочка на трассе, ты снимешь себе сам, понятно? Рот свой. Ну-ка. Зафиксируем туалетико. Эх, а, покой, а? Блядь. Баба, вы... она... Настя, она... Как это Настя, называется? Настя! Настя, Настя, Настя, Настя, Настя ты застраховала свое тело? Настя. Ты мне угрожаешь? Я сейчас вызову Мне интересно, что ты там напишешь. Это, не это что значит? На полке оно стояло? На полке это детская просрочка Здесь стояла? Надо. Мы сейчас устраним это. Что Мы ты устраиваем. устранишь? Это я уже устранил, снял его. Спасибо за помощь. Спасибо, в кармане не булькает, на хлеб не намажешь. Извините. А, больше ничего не могу предложить вам. Детское питание, которое ты у меня отобрал. <свят> что <свят> ты сделал на камеру? Я вам предлагаю что Ты, ты балабол, <свят> получается? Ни в коем <свят> случае. Что ни в коем случае? Ну, я не балабол. Да? Я я не а кто 22? ты? Я сотрудник этого магазина. Сотрудник магазина «Балабол». Который отнял по, это, просрочку у меня и спрятал ее. Сказал, что он пробьет, но не пробивает. То есть сотрудник кто? Балабол. Голова болит от вас. Да? Да, таблеточку. Ты, ты, ты... Ты, ты, ты... ты Что, совсем что ли охренела, а? Не надо мне снимать, понятно? Да, можно... Снимаю девочек на трассе, а я фиксирую. Ты, ты, ты модуль, всех ты снял, или ты это? девочка на трассе? Девочка так на трассе, ты снимешь себе сам, понятно? Рот закросивай. Ну-ка, зафиксируем то личико. Так, так, Давайте вызываем. Давайте вызываем. Вызываем да. полицию и, соответственно, сразу оформим. А камера сняла девушка оскорбила? Да. Это она сделала, надеюсь? Да, а, он де... он, а камера засняла, как девушка тронула мою собственность. Тебя, Смотрите, а да, он он вы правы, все делаете правильно. Ну? Но, Лич, вы вызывайте их на начальство и... Вот она стоит. Да? Вот он он стоит. Же сотрудник, он же не Вот начальство. оно стоит, начальство, сейчас, на сегодняшнюю минуту. Пожалуйста. Ну, у них тоже есть, конечно, пожалуйста, начальство. Пожалуйста, мешайте, пожалуйста. Вот. Просто здесь тоже не надо никаких цирк. Все цирк? Смотрят, да. Цирк устраивает часок. Yeah. Yeah. Вот именно я про это говорю. Так ну, пускай пробивает просрочку. Пускай своих... пробивает просрочку, которую я ему дал в руки. No. Это уже их проблема, конечно. Что значит их не проблема? Ну, их не. Я принес я, на, я взял я, ее с полки. Я, я, я же не говорю, что... Я принес, принес ее я на кассу. Я хочу ее приобрести. Вот этот сотрудник балабол. Он сказал, что он пробьет мне ее. В итоге он спрятал ее вон туда, вот кассу, и не пробивает. У тебя же снято же все на камеру, правильно? Вот покажешь сотрудников он, полиции. он не хочет пробивать ну, тебя Я хочу есть, приобрести, ну, хотя они уже нет. пробили мне просрочку. Ну вот у тебя чеки есть, правильно? Чек есть. Ну, я да, постоянно такие видео смотрю, да. Ну, я не, не спорю, да, Прав, девочка, правильно? Ну. Просто нужно называть полицию. А вот понимаешь, понимаем, вон та вот девушка, вон девушка вон. сидит, которая за кассой, она защищает детскую просрочку. Да, С 12 нет. месяцев я защищает не ее. Не помню, Если ее. она посрочна, да. Отпускает. А ей нет. насрать на детей, которых она сейчас травит. Да. Она четко сказала это в камеру. Любая просрочка, она... <плотно> <плотно> а, как это Настя, называется? Настя, Настя, Настя, Настя. Любое тело Настя, Ты застраховала свое тело? Ты мне угрожаешь? А Беларуси? Другие, мой дорогой, с с Беларуси. Дорогую. У нас надо уже как давно, уже пошел, милиции пошел, нету. Я, я что не, вижу, что, не буду здесь работать, ты понял? Еще раз, ну как кто я? Еще раз, <просил> еще раз, <просил> Пошли, раз, еще раз повтори. Не надо. На Слушай ты, Я только что оскорбил девушку, назвал да? проституткой, Да? понял? Ты уверена? А чего ты, ты уверена, что я именно это слово сказал? Ты уверена? Или ты балаболка, я тебя спрашиваю? Балаболка? В этом месте. Или ты была болка? Чем ты занимался неделю? Ну, ну, свои. Чем ты занимался неделю? Я сейчас спрашиваю. Работал. Р... Здравствуйте. Хочу вызвать сотрудников полиции, именно участкового, либо сотрудников Следственного комитета. Что у вас случилось? Реализация детского просроченного питания, отказ в пробитии товара. Так, центральный район, Невский проспект, дом 91. Магазин, как Магазин Дикси. Мне именно нужен либо участковый, либо следственная оперативная группа. Я Колев Кирилл. Ваш номер с с тот с которого звоню. Все верно. Сроком годности, С да? сроком годности от девятого второго две года. Навести, да? Все верно. Как, как же еще? Я же вызываю сотрудников Со, полиции. Я буду убегать район, что. 91, магазин, пикси, Ждите, До Все верно. Спасибо. Заодно напишет вон так, гражданочка, заявление. Обязательно Мне интересно, что ты там напишешь. На... На... Это кадр просто. Вы... Этот кадр на вы... такому капсулу никогда не даст. Прикинь. Тебе хоть кто-нибудь дает? Прикинь, Послушайте. у меня с этим проблем вообще никаких нет. А вот у тебя не явно есть. Да, а ты Но откуда знаешь? А ты свечку да. держишь? Отойди, мне работать надо. Работать надо? Да. Работать надо было еще с 8-го числа, детскую прострочку Я сказала, работать уберу. нужно. Отойди, ты мешаешь мне работать. Да? да. Так я работаю. Да. да. Что ты? Да. На этом ну, пожалуйста. Тяжело. Ну, а у тебя они есть хоть? Я обслуживать вас не буду, вы меня отказили. Ты мне да, отказываешь обслуживание? Ты мне отказываешься в Еще раз, повтори я на камеру. Отказываю тебе в обслуживание. Отказ в обслуживании покупателя. Да, Тут уже будет штраф, соответственно, тебе, не предприятие Там есть следва, она подешевле. Рядом русский язык понятен и отказывают обслуживание. Я сказала еще это раз. на камеру. Еще раз. Ты больной. Это еще раз, и еще раз, и еще раз. Нет, ты скажи, что ты мне отказываешься да. в обслуживании. Я отказываю тебе в обслуживании. Сюда вот пройдешься. Так Я сказала тебе это на камеру. Ты, че орешь, ты? что да? Что, больная, что ли? Я не больная. Иди лечись. Вот это пойми. Еще и матом ругается еще на рабочем как? месте. а? Ну, жизни. жизни? А тебе есть в жизни место? Да, мне есть. Да, да. А не стыдно продавать детскую Ой. просрочку? Нет, не стыдно. Не стыдно? Не стыдно? Нет, Не за вас стыдно. А, за себя а какая нет. же ты парашница да? Прикинь. А как ее зовут? Анастасия. Нет. Анастасия, фамилия у Анастасии есть? Да. Где у нее, кстати, бейджик, чтобы не идентифицировать? Да. Бейджик у нее где? Нет, такие... Сладкая кукуруза. Да. Банка мятая. Еще одна такой вот ананасик продается но он весь плесень к сожалению вот плесень еще плесень а тут у нас разваку вот такая вот колбасочка за 139 рублей срок годности истек 14 -го, 2 -го. вот еще одна колбаска И эта колбаска должна быть в вакуумной упаковке мясо я бы сказал бы даже говядины там микаян Срок годности истек 16 -го, 2 -го, 21 -го. А вы кто? Ну, я здесь работаю, ну, не здесь, а в доме, просто клиент. Мне сказали, что нужно ревизию проводите. Кто сказал? Ну, я вижу, что вы делаете, нет? Я? я пока выбираю все продукты питания, а, для ошибся. того, чтобы их приобрести. Так. и что будет дальше? Дальше, ну, это уже будет мое усмотрение, что будет дальше. Попытно ваше действие. Как... Здесь какое число, вот ниже? Здесь? Да. А сегодня какое? 17. А с 9.02.2021 года детское питание с 12 месяцев для детей тоже ну, не успели? Я, уже да. у них втор... я у них уже второй раз. Я у них уже с прошлого... в прошлом году был, я их оформлял с сотрудниками полиции. И сейчас решил проверить их второй раз. Как Пиво было? просроченное, я понимаю, детское питание может, просроченное. У нас Роспотребнадзор не работает, он молчит. Сейчас приветствуют сотрудники полиции будет. будут составлять административное право за реализацию детского, о уже, просроченного продукта о, с истекшим ну... сроком годности от 30.01.2021 года. Вот такой вот у нас барни детский. Срок годности истек 4.12.2020 -го, -го, -го года. Вот еще один барни. А срок годности истек 10.02.21 -го, -го, Вот такая вот у нас моцарелла. Срок годности истек 5.02.2021 -го, -го, -го года. Вот такие вот куриные продукты. Ребят, если честно, срок годности еще хороший, да, у этого продукта, но они заморожены. Вот там лед, просто лед. Нарушение температурного режима. Мария Александровна, ни в коем случае не звоните ей по номеру телефона и не спрашивайте, почему у нее работают неадекватные сотрудники, и не спрашивать у нее, почему у нее продается детское просрочное питание с 9.02. Вот такой вот авокадо. Дата упаковки 26.12.20. Срок годности 120 суток. Ну, там, к сожалению, плесень. Я так полагаю, что это печень, но на ней нет никакой информации. Вот такая вот рыбка нарезанная. Срок годности у нее хороший, но... Здесь есть ключевое слово ⁇ Упаковано под вакуум ⁇ Вакуум здесь нету.